Peugeot 308, 2008 год. Человек обратился с этим ключом, кнопки не работают. Сделали ему вот этот ключ. Закрывает, открывает, закрывает, заводит. Записано через программатор, через диагностический разъем. Заводим старым ключом. Все старым тоже заводится.